вы на моем канале и это быстренький экспресс-обзор рынка посмотрим начинаем по традиции с биткоина на bitcoin биткоин, как вы видите я уже выделил здесь равнозначный треугольник треугольник по прошлым моим видео кто смотрел вы уже знаете то что в техническом анализе фигура равнозначный треугольник предполагает собой выход как возможный выход как вверх так и вниз но классически сложилось так статистически точнее что как правило выход из данной Фигура технического анализа ожидается в направлении основного тренда. Основной тренд у нас сейчас восходящий, следовательно, мы можем ждать с вами выход еще вверх. Давайте немножко здесь еще проанализируем дело в том, что у нас цена отскочила от нижней грани границы параллельного восходящего канала. Видите то, что вот прям чет четенько это все произошло, сформировался такой себе равнозначный треугольник, следовательно. Можем ä, видеть выход из него вверх и видим то, что сразу его здесь встречает сопротивление на 10 тысяч, которое, возможно, нужно будет преодолевать на хороших импульсных движениях, на хороших объемах. Потенциал, естественно, движение еще, вы то, что у нас есть приличный, да, до верхней границы треугольника. Ну, а там будем видеть, еще здесь можем посмотреть то, что есть сопротивление на, также на 10 тысяч. 310 500. Этот предыдущий хай февральский. Следовательно, сопротивление достаточно много впереди. Движение цены актива и нужно наблюдать в дальнейшем. Смотрим на эфир. Видим то, что преодолел свое сопротивление на уровне 210 220. Вышел, закрепился и смотрится в продолжении движения своего тренда. BNB находится под сопротивлением достаточно долго и даже под 200 мувингом. Не может пока что он, его достаточно сильно преодолеть. Где же движение от Binance Coin? Непонятно, почему такая слабость. Возможно, все деньги в других криптовалютах по зеку предыдущий мой, мой моя торговая идея не оправдалась Скилу данный инструмент потерял видим то что колеблется опять-таки возле уровня сопротивления не может его пройти уже достаточно много очень было касаний и пока все тщетно по реплу ситуации еще хуже все видите объяснять достаточно не нужно видим то что зашел даже под еще один уровень поддержки находится под ним ада лидер рынка роста я имею в виду из топ-20 видим то что преодолел отличное сопротивление протестировал вышел к новым хаям упер сейчас в предыдущий хай февральский опять-таки все цены у вас на экранах инструмент шортить пока опасно смотрится сильно большие объемы Естественно, будет тестирование, скорее всего, поддержек. Поддержка здесь предыдущая на уровне 0.57. Скорее всего, будет тестироваться. Возможно, пройдет на импульсах и без нее, но это маловероятно. Эфир Classic все на ваших кранах. Сопротивление встречает вверху, хотя бы на, за 200. Им уже неплохо. По Neo ситуация практически такая же. Есть определенная сила инструмента. Можно в скором времени наблюдать какой-то... Какое-то импульсное движение к новым хаям. Видим то, что уровень сопротивления следующий для данного инструмента это 12 долларов. Так, смотрим на фьючерс на S&P 500. Видим, что наконец-то неделя оказалась достаточно плодотворной. Вышли за отметку 3000, вышли за 200 и вышли за уровень сопротивления на 2965, он же 3000, будем говорить диапазоном. И пока что там закрепляемся. Есть небольшая дивергенция. Усматривается она при росте цены и на гистограмме MACD. Отыграется ли она? Сказать сложно, потому что особых статистических уровней на данных отрезках я не наблюдаю. Нужно будет наблюдать дальше за движением инструмента. На этом, пожалуй, все. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.